с представителями творческого коллектива Харьковского академического театра оперы и балета. Сейчас именно творческая часть коллектива проставит. С чем это связано? У вас определенное беспокойство в связи с этим. Поэтому расскажите, что происходит и ваши прогнозы. Добрый день. Так, сейчас? А, да, извините. Да, я Ерё... могу Ерё... Ерё... артист-оркестр Александр безотечесно, да. именно а так. Да. Артист, ну и представитель Правкома Харьковского да. Я представитель именно Правкома. Я председатель Цехкома оркестра, тоже конечно профсоюз. Вот. хорошо, сейчас тогда мы озвучим, В принципе, у нас уже готово как бы, письмо чтобы вы понимали, что происходит. Значит, с 1 августа, выйдя из отпуска, творческий коллектив театра без всякого предупреждения был отправлен на трехмесячный простой. Основание – установка осветительного оборудования на сцене большого зала и необходимость отключения театра от электроэнергии. На сегодня, на 10 августа, и мы думаем, что это будет не только на сегодня, никаких работ в театре не проводится, не начинается. Здание театра функционирует полноценно, то есть работает освещение и сроки проведения работ неизвестны. В результате в театре сложилась критическая ситуация. Сезон начнется на три месяца позже, то есть три месяца театр не будет ничего зарабатывать. Труппа театра без репетиций и творческой подготовки спектаклей теряет форму и нужно время для восстановления. Собственно, для чего и нужен всегда вот месяц до открытия сезона, когда мы выходим из отпуска. Сейчас артистов оркестра, хора и других просто даже не пускают в театр даже для индивидуальных занятий. Не исключено, что многие талантливые ведущие солисты театра будут искать работу в других театрах Украины и даже за рубежом не В принципе, востребованные. И труп поможет потерять, собственно, ведущих наших мастеров. На все вопросы, запросы правкома показать и обосновать экономическую выгоду не работы театра и не проведения спектакля, ответа мы не получили на данный момент. Театр имеет огромный творческий потенциал и пользуется любовью не только у харьковской публики, но и успехом у зарубежной публике. Трупа театра и репертуар позволяют проводить спектакли не только на большой сцене театра, но и малые выездные форматы. Мы можем проводить спектакли на разных площадках для разной публики. Мы можем проводить концерты. То есть театр даже вот при отсутствии большого зала может работать и давать свою продукцию. Без нормального репетиционного процесса невозможно дать качественный продукт. Театральный комплекс позволяет наладить этот процесс даже при отсутствии большого зала. У нас есть большое фойе, которое неоднократно использовалось, у нас есть большие классы. У нас есть малый зал, который сейчас простаивает, и можно договориться с руководством малого зала об его аренде в счет взаимозачета. Вот. Это реально. Администрация театра почему-то не хочет рассматривать эти варианты. Хотя по трудовому законодательству, в принципе, имеет на это право предоставить коллективу альтернативную форму работ в период простоя. Это прописано в кодексе. Но фраза директора вашей репетиции денег мне не приносит», честно говоря, вергла в ступор весь коллектив. И шантаж типа «Не нравится, будем сокращать» но не характеризует нашего директора, как бы, компетентного руководителя. Трупа театра, хор, оркестр, солисты, балет, они не набираются с улицы, и нужно довольно длительное время, да, чтобы сформировалась действительно трупа, чтобы вот так вот просто сокращать, выгонять, разбрасывать. Ну, как-то это не очень. Тем более, да, даже наше, не, говорится, непростое время. То есть это никак не свидетельствует вообще грамотности руководства. Исходя из вышеизложенного, мы будем просить как бы, Министерство культуры, руководства города, во-первых, нам хочется, чтобы нам объяснили и обосновали необходимость трехмесячного простоя творческого коллектива. Помочь руководству изыскать альтернативные формы работы на период проведения реконструкционных работ и наладить репетиционный процесс. Оплатить стопроцентно вынужденный безосновательный простой с 1 августа до даты начала работ. Как мы понимаем, что до 15-го точно ничего не будет идти. То есть здесь оснований для простоя вообще нет, мы могли бы работать. Получить точную информацию от фирмы-подрядчика о сроках, необходимых на проведение работ, необходимости отключения театра на три месяца от электроэнергии и скорректировать простой театр, если все-таки в этом будет необходимость, согласно плана проведения работ. И помочь коллективу вовремя и качественно открыть сезон 2015-16 и начать зарабатывать деньги, в конце вот это вот то, что вот есть на данный момент, и то, что мы хотели бы. Не, ну, в принципе, как бы тут все изложено, как бы все ну, вот это основное. Да. Добрый день, Ак да. Владимир Носков, Украинская служба радио «Суббота». Насколько мне и средство, Сегодня Олег Хайченко в Министерстве культуры. Yeah. где как раз идет речь о запуске монтажа и поскольку, насколько его позиция то, что это связано с техникой безопасности, там будут такие э, работы по сварке, по замене э, электричества, да, и он говорит, даже в малом зале тоже будут э, обесточивать, э, ну, невозможно будет работать, да? и он говорит, что администрация президента подписала указ о приостановке действительно работы до 10 октября, вам будет платить зарплату две с половиной тысячи гривен, по его словам, и только с этим связано. Все-таки вот ваше недовольствие в том, что с тем, что зарплатами меньше, да? либо, то есть, вот, вот это понимание, как можно и делать вот революцию, да? в театре будут менять технику, осветительное оборудование японское будет ставить, Сейчас можно. Да. Смотрите, ну в первую очередь в дирекции театра тоже ну, задавались вопросы. Если ну, все грамотные люди понимают, если начинается какая-то большая работа, планируется, да, есть какой-то план этих работ, мероприятий, да, который четко согласован, есть фирма подрядчика, которая должна выполнять эти работы. На данный момент официально нам не дали информации по фирме подрядчика, которая будет заниматься этими работами, и нет плана проведения этих работ. И, соответственно, из-за этого у нас творческий коллектив. Просто мы, в общем, если вы человек, знакомый вообще с творчеством, с искусством, все люди нашей профессии, они должны заниматься, поддерживать свой профессиональный уровень. В чем это заключается? Элементарно люди приходят, играют на музыкальных инструментах, э, люди там боют, танцуют, поют и все. Не у всех есть возможность даже просто, элементарно делать это дома. Понимаете или нет, там есть инструменты, на которых можно дома поиграть, там соседи с 12 этажей, там они по батарее постучат, ну простят. А представьте, у вас сосед, который будет у вас на трамбоне или на тубе, часов по пять, по шесть, ну, вам, наи вам наиграть прекрасные мелодии. Я думаю, что буквально на следующий день вы, наверное, ну, какие-то определенные меры. Дирекция театра по этому поводу что нам сказала? Занимайтесь индивидуально, ничего страшного. Если надо, можно в шкафу посидеть, позаниматься Ну, наверное. Э, насчет денег. Мы не поднимаем вопрос сейчас о деньгах. Поэтому вот этот вот как бы поворот, да. Вам мало денег, да. Ну, не совсем корректно звучит, скажу так. Нет, я не сказал вам, да, ну, хорошо. Знайте, да. Главное, Главная наша претензия сейчас простой, необоснован. Театр работает, никаких работ не проводится. Пока они не проводятся, мы могли бы там полноценно работать. Мы хотим вовремя или как можно раньше запустить сезон, потому что это те деньги, которые мы можем зарабатывать. Театр не так много зарабатывает, это доссационное, да. Все-таки учреждения, Но мы можем зарабатывать. Нет никакого основания на трехмесячный простой. То есть речь идет не про деньги. Нас просто вот м -м, непонятно вообще. То есть никто не просчитывал. Никто это дело как бы вот не организовывал ничего. Вот просто отправили на три месяца. Можно дополнить? Нас просто элементарно на данный момент не пускают никаких территорию театра, чтобы даже индивидуальные занятия были. Той части театра, которая абсолютно не имеет отношения к большому залу. Если будет, да, если будет реконструкция большого театра, есть зал. масса помещений. И большие хоровые залы, есть балетный зал, есть фойе, даже если там, оно же фойе не на одном этаже, поймите, там же в театре ярусов-то да сколько-сколько этажей, и везде большие площадки. Есть возможность репетировать. Есть Почему это не используется? Почему руководством театра это не принимается во внимание? Пусть руководство объясняет. У нас творчество не индивидуальное, а коллективное. Это же труппо. Поэтому... Ну, можно уточнить да. мне да. угу. Я знаю, что э, вообще коллектива в театре больше 800 человек, и, в том числе больше половины этого количества творческие работники. Ну, хотела бы, э, ну, бы знать, вот этот текст, который журналистам, он принят на каком-то собрании, вы собирали подписи, Чье это решение? Это правком от имени коллектива решил или как? И в развитии, скажите мне для бэкгранда, значит, уточняющие данные, и какую вашу репертуарность что вы можете показать за рубежом в Украине? Постепенно, да? Ага, значит, постепенно. Да, этот текст составлен как бы правкомом. На просьбу э, обла администрации, э, как говорится, нужно предоставить конкретное, как обычно, письмо, чтобы запустить вообще разговор. Потому что администрация, например, обла администрации департамент культуры и туризма, когда мы пришли, оно вообще не было в курсе того, что театр находится в простой. Но это нам было озвучено зам директора департамента. Потому что он не подчиняется. Но при этом очень, да, очень много Однако вопросов. культурная жизнь театра да, очень много вопросов, как большая бы решается, и обл. администрация, она в курсе. Вот, подчиняется, не подчиняется. Вот, и издание, насколько я знаю, находится в ведении обл. администрации. Вот. Дальше. Репертуар театра на данный момент был самый большой в Украине. То есть у нас порядка 45 спектаклей. Въездных спектаклей, которые мы показываем за границей, если брать оперы и балеты, их, наверное, около 20. В частности, сейчас вот даже балет готовится на очередные гастроли, и здесь, я думаю, представитель балета нам озвучит тоже интересную ситуацию. То фактически балет работает бесплатно, вот. полноценно бесплатно ставятся спектакли на гастроли. Вот. очень хорошая, удачная, как говорится, экономия. Если я ответил, есть да. Есть какие-то как бы, приглашения сейчас? Балет, балет готовится да. к строительство. Балет едет сейчас до, до, до времени? Времени? Можно тогда попросить Иран. представителя? Ира, можешь Иран. немножко Иран. озвучить, вот, спрашивать, куда едет балет? Что это да. едет, балет, да. а, балет в сентябре как бы направляется в Бельгию, и где-то в ноябре тоже будет Бельгия и Голландия, спектакли. Вот сейчас по факту работает... Валентная труппа, хотя мы официально находимся в Ростове, у нас идет постановка, который мы заявленная. А, а можно... Эм... Ира, Ира, Ирочка, вы сюда, пожалуйста. Ирина, а да. да. А можно? Да, да. да. да. сейчас, да. Отвечаем на следующий вопрос уже, как давно. Снова По факту балет как бы, с 3 августа работает полноценно, потому что приглашена постановщица на постановку спектакля «Снежная королева», который заявлен бельгийским имперсарио для госполей в Бельгии. Но это никак нам не оплачивается так как по факту мы находимся в простое, а, а, а действительно мы выходим и работаем на полную мощность свою. Вот. Также заявлены гастроли в Голландии со спектаклями «Лебединая» еще «Щелкунчик», плюс еще «Снежная королева». Вот. И как бы было, на, не знаю, как бы, на нас надавлено. Правильно ли это сказать, или нам было предложено выйти и входить в форму в принципе, согласно планам этих гастролей. Мы репетируем. репетируем в данный момент в одном из двух залов Харьковского театра. оперы То есть возможно использовать помещение театра, возможно проводить работы, да? У -у -у -у. То есть очень удачно, да? часть коллектива театра просто работает бесплатно. Мы работаем, так да, без светлой. Без светлой. не светлой. Вопрос. Да, можно уточнить по цифрам, сколько конкретно людей из коллектива выходит на работу, а сколько нет? И второе, уточните, пожалуйста, в вашем умении проведение директора, и вообще вот такого, как мотивация, что какая-то назвать, помимо того, что они говорят, по вашему мнению, зачем не давать вам репетировать, если есть это возможно? Это общий вопрос или это конкретно это, ну смотрите, получается, как бы по официальным бумагам, документам у нас в данный момент работает в театре только административная часть. В полном объеме там люди, обслуживающие персонал, это которые там сантехника, электрики, которые обслуживают здания. Весь творческий коллектив, это цех оркестра, цех балета, цех солистов, цех балета цех хора. хора и цех миманца это ну, постановочная часть они официально находятся в ну, простой 66 процентов сколько такое количество человек это ну, где-то порядка 300 340, творческие 370 это, человек но ну, ну, ну, минус балет сколько не он? официально они, ну, они знают, что же они что же на простой 370, это 370 человек это 370 человек это вот официально кто вот сейчас находится вот на простой. остальная часть театра вот это же основное, ну, ну остальная ну там где-то порядка четырехсот человек еще. Вот а часть, это именно администрация, ну именно, получается, вся творческая часть театра, она сейчас на простой. Скажите, пожалуйста, а какие у вас сейчас долги по зарплате? На данный момент, вы понимаете, у нас зарплаты Слышь, очень, вообще тоже тему затронули интересную. У нас, начиная <кных> с апреля месяца, мы работали до конца сезона с, с одним плюс еще выходным днем, да. это еще был прошлый правком администрации театра, в общем, как бы правком согласовали, в общем, мы помимо, как минус один рабочий день еще в нашей зарплате, получается, у нас забрали э, и... в неделю, да, это ну, 4 дня в месяц, минус. Ну, до этого, да. до этого да. в декабре две недели за свой счет мы сидели. Ну это конец прошлого да, года. Экономили да. деньги. Есть долги, наверное, по заработной плате, но сейчас мы не об этом поднимаем вопрос и не про это говорим. Если, что, Какое вопрос... отношение долг заработной платы имеет простой театр, связанному с реконструкцией? Если мы сейчас вернем, нет, если очень интересно, мы, конечно, сейчас можем вернуться к этому вопросу. Нет, это одна из проблем. Там. Одна из проблем у нас какая смотрите, У нас много у нас, проблем. У нас сейчас. не долги по заработной плате. У нас получается проблема, что у нас нехватка денег на заработную плату, как нам руководство говорит. И в связи с этим надо ну, любым способом провести какую-то экономию заработной платы. С чем это связано? В общем, государство, как мы находимся, что у нас в предприятии не на полном финансировании, да, мы под Государство до, до определенного момента получали 90%, 10% в театр должен был сам зарабатывать. Это, сюда 10% это на оплату коммунальных услуг, там на доплату по зарплате там и все остальное, на свои расходы. И потом закон немножко изменился, государство теперь выплачивает 87%, в театр должен еще на 3% больше зарабатывать. И получается, вот, все знают, что идет инфляция, индексация, да, вот эти все деньги, они... Съедается потихонечку, и получается, как рассказывают бухгалтерии, экономисты, что денег, которые выделены на заработную плату, их уже не хватает определенная сумма. Так как ну, мы их не зарабатываем, нам говорят, что мы не зарабатываем эти деньги, а видите, ситуация получается, что мы их и не заработаем. Получается, у нас эта проблема не решается, у нас эта проблема еще, еще дальше увеличивается, удваивается, но было новое поданя руководства театра на правку, чтобы поддержать дальше идею начиная с августа месяца до конца года чтобы каждый месяц помимо нашего как бы, четырех официальных выходных у нас еще были опять же те же еще усокращенные рабочие идеи сейчас я дальше про договор руководство три пункта нам надо не показала. Первое ⁇ поддержать такой вариант. Второй вариант ⁇ это уйти на простой. Сейчас, подождите, простой. услышали первый раз, да? Простой. Вот. И третий вариант ⁇ сокращения штата, согласно имеющимся деньгам. Правком не дал согласия ни на один из этих вариантов. Было предложено сделать директору театра общее собрание. На котором, во-первых, он бы вышел, бы отчитался за прошедший год финансовый, вообще, что театр заработал, вообще, как прошла работа театра. Ну, это вообще всегда было принято, у нас каждый год это происходило, что дирекция театра раз в год выходила на общее собрание, отчитывалась, ну, а все проделала, там, постановки спектакля, заработанные деньги, потраченные деньги, там, на разные нужды театра, там, куда сколько раз ездили, кто там сколько раз приехал. Это собрание не было проведено. Через какое-то время дирекция собрала собрание вообще. Но тематика собрания была односторонней. Э, проблема финансовая, в общем, ситуация такая, что мы вынуждены выйти на коллектив, так как правку нас не поддерживает. Вот у нас два варианта. Или сокращенная рабочая неделя, или простой театр. Про гранды тогда никакого слова вообще речи не велось. Про установку гранда, про монтировку оборудования. Наверное, на, на радость коллективу и на большое сожаление руководства, все, что руководство хотелось донести на коллектив, они поддержки не услышали. Так как услышалось много выступлений артистов, ведущих и еще многих работников по поводу того, что вообще как-то непонятно у нас работа проходит. Вы говорите о зарабатывании денег, а мы, мы не видим, как это происходит вообще. Нету там. Афиш театральных, нету каких-то постановок, нету ничего-ничего-ничего. В общем, на этом у нас театральный сезон и закончился. Можно я добавлю да. просто немножко. А, то есть, по, как говорится, понимаем да, что за простое, какая причина простой. Но когда официально директору просто спросили, простой потому что нет денег на зарплату, Директор официально ответил на правкоме, дефицит заработной платы не имеет никакого отношения к простой. Простой – это реконструкция. Поэтому мы сейчас обращаемся по этому направлению и не трогаем дефицит заработной платы. Когда на собрании озвучивали, то есть дирекция, когда мы спрашивали, какие вообще варианты даже от поиска и денег и прочее. Но вот смотрите, даже элементарно, вы знаете, наверное, что театр закрыл сезон блестящей премьерой Кармен. Да? Был полный зал народа по премьерным расценкам. Скажите, как любой хозяин-производитель, который произвел классный продукт, он будет продавать один экземпляр этого продукта? Почему была одна премьера перед отпуском? Почему не запустить 3-5, который был бы шел на полный зал, и мы бы заработали деньги неплохие? Где здесь тогда, как говорится, ну мудрость руководства, будем говорить, хоть какая-то элементарно. Спектакли очень многие действительно идут при пустых залах, потому что мы видели рекламу как раз только Кармен. До этого вообще наших афиш по городу какое то время вообще не было. И даже как артистам, знаете, выходить, ну, дискомфортно играть, когда в зале сидит, у нас уже тотализатор, сколько сегодня, 30 человек или 33 в зале. Ну, вы знаете это. Смешно. То есть, где работа рекламного маркетингового отдела, где это, про что нам Олег Владимирович говорил, как только пришел театр, что это дело будет. Уже он здесь не один, не первый год, будем говорить так, да? Второй год уже, имею Да. Также, здесь, извините, я просто вы... скажу да. сейчас один вопрос. Проблемы, поправку Армен Калаян, Хотя... Нет, не, не, я сейчас скажу просто. Нет. Да. Доходы, может, даже... Режиссер постановщик Кармен, кстати. Нет, я сейчас скажу. Здесь я немножко. Армен, у вот нас там, а я Я что-то что-то не разрушу, защиту, разрушу, защиту. Может, я, не защиту. Защиту. я немножко не в формат зайду. Я насчет рекламы. Реклама. У нас на самом деле, вот то, что вы видели с Кармен была реклама, и Кармина Буран, и новая реклама пошла. У нас совершенно новые люди сейчас пришли. У нас просто может. У нас есть одна беда, это внутри театра, это информационное это голодание внутри театра. Мы не в курсе того, что нет прозрачности, которую хотелось бы. У нас сейчас, я могу сказать, потому что я работаю с этими людьми, в поддержку новых, новых замдиректора по рекламе, сайты делаются, очень много сейчас проходит. Это как раз сейчас тот момент, когда можно все делать. И афиши по-новому делаются, и находятся средства, которых вообще нет. Но это новые люди. Просто год мы потеряли, на самом деле. Потому что были какие-то рекламщики непонятные. Ну, я не буду называть фамилии, но я не могу понять, зачем они нужны были в театре. С другой стороны, часть людей, были, которых я бы, например, из команды вот оставил, бы, да, с которым мы работали, вот. Ну, сейчас у нас как раз возможности очень сильные ребята пришли, с которыми ну, я работаю, и мы очень много сделали с ним. Будем Может, жить. Можно, результаты. Да. Один вопрос мы не ответили, просто была два. Да. Мотивация, как вы считаете, какая у директора, не давать вам репетировать сейчас? А ну, она не она не она... Да, насколько я поняла, это не выпадает все-таки заработный клас, да, сокращение. Момаш... Не, что, не давать репетировать коллектив, даже просто приходить бесплатно, просто потому что, что, что была возможность репетировать, почему сейчас руководство не дает возможности, мы не понимаем и не знаем. И даже я предполагать, чисто, как говорится, коллектив не пошел мне навстречу, не согласился на предложенные простои там, работы за свой счет, натеваем. Ну, по-другому, это, это просто даже не взрослых. Как, на вашу думку, все-таки в середине театру, вы знаете те, что не выходит на золи. На вашу думку, какая справжняя причина того, что склалася такая ситуация? Бракую денег. Мы это понимаем. А ваш mm -hmm. Нехватка денег, это да, всегда это вопрос, который нам говорят, сколько мы уже работаем, очень много лет, там, в частности, я уже всегда говорю что денег не хватает, мы каждый год с этой проблемой сталкивались, но все равно, мы когда Все прошлые директора решали... Вы выходили будет. из этих ситуаций и, и не доводилось вот до, до, до такой... Ну, по мне, тогда такой абсурдной ситуации не доходила ситуация. Мы а. находили выход и решения вопросов. Как-то все равно работа устраивалась, как-то работа проводилась, но так, чтобы взять коллектив и просто отправить на прошлый раз и элементарно даже не, ну, как, не дать возможности заходить в театр заниматься. Ну, Это первый у нас директор, он запомнится. Абсолютно, какую кошки нам, да? полностью, полностью, полностью, полностью, полностью, полностью, полностью, полностью, полностью, полностью, полностью, полностью, полностью, полностью, полностью, полностью, полностью, полностью, полностью, полностью, и они половину зарплаты свои отдают за съем квартиры. За что в данной ситуации существовать и жизнь? Но мы не можем фантазировать. Вот на что? Варху и кошки, да? мы не фантазовали сами. Почему? Да? Закрыли? Вот на что? Варху и кошки. На вашу Распозитие. Я могу сказать, что ну, Назар Поблада то уже сказал, что сейчас новый там наказ. Все это понятно. Война. все мы тоже понимаем. але Понимаете, чтобы сделать выставу, чтобы увидать, что требо работать на выставу, и какой театр, митрополиты не піра». А, я державний державный театр возьму, там, великий театр, там, Ринський театр, Одесский театр. Эти театры, у нас выстава, там, где я не знаю, где находятся эти гроши, чтобы сделать выставу, я просто не знаю. А весь час, то місто, то область, то держава в Одессі дає, нам не дає, розумієте? Вистава там може коштувати півмільйона гривень, там чи 800, у Києві тому ж сам, 800, там, чи мільйон гривень вистав. У нас вистава робиться, я не знаю, з яких коштів просто знаходиться, щоб зробити виставу. Будь-який театр, навіть державний, він потребує якихось дотацій ззовно. На це теж не вистачає грошей. Будут твои выставы, будет глядач. <клес> я хочу, чтобы это я услышал. Я до этого проблема. Тоже хочу, чтобы эта проблема есть. Никому театр в Харькове не нужен. Понимаете? Есть вопросы? Да, есть да. можно вопрос. Ну, я не глядач. А а спасибо. Помогу ну, задать. Очень настроена Вахайева. Очень настроена Вахайева. Очень настроена Вахайева. Вы нам говорите, что артистов не пускают туда. А вот, что вы сказали, что... Там выбывают все репетиции. пускаешь, да. Чтобы вы понимали, да, балет репетируют, потому что это гастроли. Это гастроли, на которые готовится. Гастроли у нас в театре проводятся коммерческие, все это прекрасно. Это не театральные гастроли, да, значит, за это кто-то получает деньги. Естественно, коллектив должен готовиться к таким гастролям, за которые платятся деньги. И не только балету. Да? то есть поэтому балет допущен. Репетировать в помещение, которое как, да, опасно да, по технике безопасности, там что-то будут паять когда-то, отключать электроэнергию. Барин может репетировать в таких условиях. Так же, как работает бухгалтерия, отдел кадров и все остальные цеха. Театр сейчас функционирует абсолютно полноценно. А можно не пустить из в у нас турникеты новые, красивые такие, новые турникеты. У нас будут пластиковые карточки, которые специально сейчас не выдаются. Сказали, выдадут, когда вы выйдете из простоя. То есть, ну, вахта у нас хорошие ребят, сидят на вахте, люди ничего не можем сказать. Они пускают, не назнают, там что-то забрать, вынести, да, свои вещи хотели. Но все, у нас режимное предприятие теперь, наверное. Мы так понимаем. Следующее питание до режиссера Армена Із того, що складається останнім часом ситуація в Харкові з музичною культурою, якщо ми трішки оглянемося назад, то ми згадаємо, що зруйноване будівля філармонії. Останні півроку були дуже серйозні проблеми з оркестром диртози Слобожанщини. Таке відчуття... Дивлячись на вашу ситуацию, что кому-то очень хочется, очень впливовому, хочется руйнувать, как таку музычную культуру, элитарную музычную культуру в Харкове. И у меня впечатление, что оперный театр, это как бы остальная ложа, остальный остання, остання баркада музично и культуры. И поэтому мне бы интересно было от а, вас, как люди, ну, кто больше менш знає театральную и музичну культуру, как вы выяснили эту ситуацию? Это мои догады? Чи они имеют под собой какое-то реальное На вашу думку, вы что-то Можете какие-то такие висновки сделать загадные? Только не говорите, о ведите себя денег. Так, нас говорю, я, я сами... А сейчас я не про гроши скажу. Театральная, театральная политика. Вы знаете, я очень часто, ну, почти не бачу людей, наших там облраду, да, та администрацию, в галив театр. Про что може бути мова? Я их бачу там на корпоративах, я бачу там для пиарни акции. Если бы они пришли в театры, были бы за знали, что у нас проходить. В драматичних и... театрах так само, разумеется. Харьков дуже театральное место, очень дуже театральне. И потрёпую глядач ходит, он знает, але у нас наши політикани, они вообще не знают, что настаёт есть. и это як-то як городе, як у місті, може і в області. Я розумію, що треба там робити десь в області, робити там дитячі кутки, там клуби, а нашим не потрібні. Люб... Будь-який театр наш может поїхати за місто и есть площадки очень классные, ну там за Кестрово-Ямом. Если бы ви... мы имели поддержку, но ну, хотя бы в транспорте, понимаете, поехать. Наш театр, театр Шевченко, театр Пушкина, Тюг. в Тюзе были, это вообще, это городский театр. Туда детей страшно просто завести. Ну я просто говорю про проблемы, не про деньги говорю. Я хочу, чтобы... Я хочу бачити э, всю нашу администрацию в театре. Нехай я скажу, за, может кому-то не сподобается. Будь я беру Донецк, ну, до цих подений. Я в оперном театре Донецька бачив всю администрацию, міську и областную. Целевые выставы делались в Донецке, в оперном театре и в драматическом театре для обл адміністрации, для обл адміністрации, и это не концерт. Это, если премьера, они не побачили и полный зал, полный зал. С дружинами, с детьми. Я понимаю, что и люди, которые придут, їх их дети, они будут знать, что это таки театр. Поверьте, я, я проукраинская людина, но родина Януковича, когда он был губернатором, он был на всех премьерах. Это что-то скажет, а наша влада я задав те же вопросы и Геннадий Адольфович, что в театрах нет. Ну, не люблю я театр, тут нет тех девочек, которые мне понравились. Это было такое, было такое. Это он вам так, він не, не так сказал? Он вам сказал Это было на встрече театра. Я, я же не, Я же я не про гроши, до речи, сказал. Зрозумите, если прийде Влада в театр, за ней тоже будут люди. Потому что люди тоже будут знать, что преса Потому что преса тоже так работает. Преса там, где Влада. Ну, видите, но ну, так, не ну, так и есть. Ну, преса, пиар, ну а ви, розумите, преса, не всегда, но так и есть. Понимаете? Ну, такая пресса, которая дасть пиа, понимаете? Мы приглашали. А вы понимаете, пресса мы не можем? Почему? Ну, можем приглашать. Но интересность тоже должна быть, правильно? В прошлом ну, у нас приходилось с принципа создания профессии. Рик от вас на, ничего не был, только из КРМ. Но КРМ, это все-таки наши, ну, ну, так было. Наш Рік у нас так пішов как кажутся, педоткос, знаешь? Я хочу немножечко добавить, все-таки, как бы, вот, да, чтобы сказать, что не так, не так все страшно, на самом деле. Мы знаем, что государство, да, то есть, как бы, выделил 65 миллионов на достройку филармонии. Это в наше сейчас сложное время, да. То есть есть шаги, которые делаются. Мы знаем, что решен вопрос, и с помощью как бы, обла администрации с молодежным оркестром. Да? Там просто были, ну, будем говорить, свои игры. Вот, решен вопрос, и молодежный да. Поддерживается оркестр. Мы надеемся, что все-таки кто-то увидит и оперный театр. Хотелось бы очень. А -а -а. вас поддерживаем. Быть поддерживаем. Вот все эти у нас уже были. у вас есть такой раскол у коллективов? Некие uważают, что вышеньку э, правильно работают, а иные uważают, что не правильно. Если я перефразирую, то есть есть часть коллектива, которые говорят, мы хотим быть на простое и не хотим, как говорится, работать и выступать, а есть коллектив, который говорит, что нет, мы хотим работать и заниматься своим делом. Вы так спросили? Нет. не так можно... Конечно же, конечно Теперь, же, и же и мы не, надо, абсолютно... да, не надо, можно тогда. Ну вот какой да, вот, вопрос, такой говорю, ответ. Стал, да, этот да этот вот я говорю, нет, мы представляем весь коллектив. Наш знают коллектив знает, что мы сейчас находимся на пресс-конференции. Этот текст в режиме, то есть однозначно он зачитывался, то есть обсуждался, выверялся. Не только просто, то есть мы выступаем сейчас не от себя, мы выступаем сейчас от коллектива. Dat ik zeg je de vraag. Может такой вопрос по практическим шагам. Как вы собираетесь сейчас оставить свою точку зрения? Я и в плане зарплаты, и в плане, наверное, больших ну, смотрите, получается, у нас на, прошл... на прошлой открытый, неделе да, там у нас есть. были встречи на уровне руководства области, мы встречались с начальника с начальником департамента культуры туризма. и туризма, там еще были встречи. Как бы сейчас мы всем озвучили нашу как бы, проблему, сложившуюся ситуацию. Они согласны. Разобраться в этой ситуации, как мы сейчас собираем, ну, занимаемся сбором документов, которые нужны там подать определенные заявления в определенном формате, да, там, получить ответы от руководства театра, которые, ну, руководство театра, ну, непосредственно правкома было направлено предложение работы на время простое. ну, там, где было указано, что действительно мы можем давать концерты, это может быть, там, крыльцо, там, театра, еще где-то, еще где-то, мы можем работать, ну, как бы по всем а мы должны там в течение 10 дней только получить этот ответ, поэтому мы сейчас ждем получения всех, всех ответов там из всех инстанций, как если бы. Это будет не, было, не в вашу пользу. Как? Мы, Но, ну как, давайте не будем о плохом. Вот так, сейчас давайте, закончим. давай закончим. Все-таки давайте мы вначале вот начнем, вот видите, мы вот с вами встретились, общаемся, это все-таки ну, как, как, какая-то реакция после этого общения, что будет все-таки, наверное, да, кто-то нас услышит. Наверное, у нас опять будут встречи с руководством нашего театра, я думаю, что будут уже более какими-то продуктивными, Они а не после того, что если вы не хотите договариваться, значит будем сокращать вас. Наверное, мы уже как-то по-другому начнем общаться на эту тему, беседовать, и исходя из этого уже будем смотреть о наших дальнейших действиях. Хотелось бы вот лично мне бы хотелось бы, например, играть и исполнять какую-то музыку, а извините, не ходить с этими бумажками. В принципе, я, я не этому учился в своей жизни. Поэтому и всем моим коллегам хочется точно таким же делом заниматься. Скажу более конкретно. Да, в ЗОТе прописано условие простое, конкретно изложено, что в частности, да, это генеральная реконструкция может быть основанием для простоя. Поэтому мы поэтому и хотим получить от фирмы подрядчика, понимаем, что нам не дадут это, должен быть запрос откуда-то свыше, что это будут за работы, насколько это попадает в реконструкцию. Мы хотим обоснований за вот этот период, сейчас 10 дней он и больше, потому что нет оснований для простоя, а значит нет нарушения законодательства и если, как говорится, все пойдет не так, как мы хотим, я думаю, у нас есть все основания обращаться в правоохранительный Действия, как бы, но... mm -hmm. И последний вопрос, беру себя, скажите, пожалуйста, Вы говорите, что талантливые артисты, они не могут долго а, простаивать, поэтому ищут более, а, скажем так, благоприятные места для работы. Под начала расстрой, сколько таких людей, которые уже на полпу и к другому месту работают? Есть ну, тут трудно сказать, потому что, нам никто не сообщает, кто ищет работу сейчас, да. Наверное, мы узнаем, когда мы выйдем из простоя, кто у нас остался, и все. Будем надеяться, что останутся все, потому что, в принципе, все являются патриотами. И города, и театра, да. Но то, что наши артисты, они востребованы, и, конечно, если выбирать, сидеть не без денег, я же не говорю о том, что условия работы в других театрах, они даже несколько получше, чем у нас, да? то этот вариант, он возможен вполне и, как говорится, не будем сказать, ну, что будем, в других театрах Украины зарплата выше, чем у ну, нас. Да, есть пока таких слушательных. Пока что да, мы пока, пока не можем конкретно здесь, все... говорить, не будем говорить об этом. Хорошо, спасибо большое. Наша открытая для всех сторон разговора конкретно не озвучивает. Поэтому, если есть какие-то ответные реакции, просим высказывать. Спасибо спикерам. Спасибо вам большое.